Друзья, всем привет. Сейчас расскажу бомбичную вещь. Смотрите, показываю. Движение. Да? Да. Входим, входим за 12,5 долларов. Выход 100 долларов. 100 долларов здесь дарим. На выходе 800 долларов. С этих 800 долларов дарим 400 на следующей доске. Получаем 3200 долларов. С 3200 дарим 1600 долларов. Получаем 12800. 12800. 12800. Здесь также с этих пять тысяч долларов дарим, 40 тысяч долларов получаем. И самое крутое, заходим на самую элитную доску, дарим 20 тысяч и получаем 160 тысяч долларов по 20 тысяч от 8 участников. Каждый участник дарит 20 тысяч долларов. И на выходе более 250 тысяч долларов с одного круга. Мало того, что только эти деньги. Отсюда вы еще идете в реинвест такого же стола, где вы дарите, вернее, вот с бронзы, с бронзой выходим в реинвест дарим 100 и 800 получаем опять дарим 100 и опять 800 получаем то есть как э, каруселька как э, колесо вечного обозрения да, такого mm -hmm. просто подарили 100 получили 800 подарили 100 получили 800. поэтому с 12 с половиной долларов вы можете купить себе квартиру